Сейчас эти две малышки, Верочка и Машенька, покажут это очень интересное упражнение «Свободный полет», которое включается между обычными, привычными для малыша упражнениями, так любимые мамами для ручек и для ножек. Когда малыш на задержке дыхания включает ориентировку и осознанность ситуации баланс и координацию. Но в первую очередь это упражнение очень хорошо чем В таком возрасте, в районе годика, малыши активно формируют и отстаивают свое пространство. Хотят перейти от пассивных и зависимых отношений к активно-свободным. И именно это является таким пунктом малыша. В упражнениях, которые в 3-4 месяца, в 6 месяцев выполнялись малышом с удовольствием. Поэтому мы представляем малышу такие маленькие островки свободы, где они могут проявить себя, свои движения и свое тело. Ныряние эти кратковременные, а секунда две не больше, но они очень много значат для маленького блогца. Попробуйте, и вы в этом сами поубедитесь. Thank you.